Я приветствую всех, кто смотрит новый выпуск программы «Универ News. О том, чем живет Казанский федеральный университет, расскажу вам я, Кристина Зейдинова. В КФУ торжественно наградили победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Студент года-2017». Кто теперь контролирует побочный эффект медицинских препаратов? Действительно ли в КФУ обитают призраки? В Москве проходит заседание рабочей группы по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Участие мероприятий принимает ректор КФУ Ильшат Гафуров. 18 декабря проректорский корпус КФУ пополнился новым членом. В должность вступил доктор технических наук, профессор Дмитрий Пашин, в чьи обязанности войдет курирование инновационной деятельности университета и выведение разработок ученых на реальный рынок. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете наградили лучших студентов. Состоялась церемония награждения конкурса «Студент года КФУ». Кто завоевал главную награду, ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина.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 Каждый из победителей является гордостью своего института и всего Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленар Влетяров, Универньюз. Почему наступает ночь, если выключишь свет? Почему одуванчик желтый? Почему небо голубое? Маленьких почемучек интересует все. Ответы на все вопросы знает в детском университете Елабужского института КФУ. Предновогоднее занятие детского университета собрало сотни мальчишек и девчонок. В Елабужском институте КФУ маленькие студенты узнали, что полярная звезда не двигается, а небесное тело носит имена греческих богов. Для ребят прошло увлекательное занятие по психологии, где они попробовали себя в роли телекорреспондентов. Нам рассказывали про методы психологии, то есть методы заполнения анкет, беседа или же даже интервью. Сегодня на практических занятиях я попробовала себя в интервью, мне это очень понравилось. Как вырастить маленького гения с помощью ментальной арифметики родителям и детям, рассказала кандидат педагогических наук доцент Айгуль Ганеева. В преддверии праздника студенты детского университета получили небольшие сладкие подарки, а на мастер-классе смастерили новогодних снеговиков. Следующее занятие детского университета состоится в новом 2018 году. Для маленьких студентов подготовлено много интересных лекций, занимательных мастер-классов и приятных сюрпризов. Анна Глазнова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз. Разработанный учеными и медиками КФУ метод позволяет контролировать побочный эффект действия лекарств. Как им это удалось, выяснила Аделя Шемилова.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 Еще бы, вокруг нас много необъяснимых вещей, а территория Альма-Матер не исключение. На встречу со сверхъестественным вышла и наша съемочная группа. Несмотря на то, что университет является колыбелью наук, здесь всегда найдется место для легенд и необычных явлений. Рассуждая на эту тему, мы составили гид по корпусам КФУ, где реальность встречается со сверхъестественным.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 На этом наш выпуск подходит к концу. С тобой была Кристина Зеединова, и до новых встреч!